Есть ли у ВМФ РФ реальные задачи в дальней морской и океанской зонах в продолжение темы о невыученных уроках Фолклендской войны? Ранее мы пришли к неутешительному выводу о том, что аналогичная военно-морская операция сегодня ВМФ РФ будет не по силам, поскольку в дальней морской зоне ДМЗ, российскую корабельную группировку Кук, будет нечем прикрыть от авиационных атак противника. Имеющиеся системы ПВО морского базирования не позволят кораблям ВМФ РФ ушедшим далеко от родных берегов, гарантированно отражать массированные ракетные залпы. Возникает вопрос, а нужна ли вообще нам эта ДМЗ, или мы без нее, ДМЗ, и так прекрасно проживем. На написание данной публикации автора строк натолкнуло довольно странное, на его личный взгляд, утверждение, что у России и ее военно-морского флота просто нет никаких реальных задач в дальней морской зоне. Но так ли это на самом деле? Если ознакомиться с официальным пресс-релизом Минобороны РФ, то становится очевидно, что они боевые задачи, для ВМФ РФ в ДМЗ все же есть. В январе-феврале 2022 года в России будут проходить масштабные учения с участием 140 военных кораблей и судов обеспечения, основной направленностью учений является отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Так, речь идет не о ближней морской зоне, а о мировом океане, его оперативно важных районах, в северо-восточной части Атлантического океана, в Тихом океане, в акваториях Средиземного, Северного, Охотского и Японского морей. То есть замах у российского руководства все-таки на статус океанской державы с которой надо считаться. Это похвально. Но насколько ВМФ РФ сегодня соответствует выполнению задач в дальней морской и океанской зонах, когда в отечественных СМИ и благосфере рассуждают о стремительно растущих возможностях российского флота, обычно подразумевают фантастические перспективы, которые нарисовываются с появлением гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Мы уже об этом говорили, и хочется пожелать, чтобы ВПК смог решить все возможные проблемы с целью указанием и дальностью полета ракеты. Важный нюанс заключается в другом. Все почему-то забывают, что на море нашим кораблям в случае чего придется воевать не с другими кораблями, а с авиацией, от которой необходимо иметь возможность эффективно защититься, чтобы не превратиться в мишени в тире. При этом, авиация у наших потенциальных противников имеется не только палубная, но и береговая. Итак, попробуем перенести эти выкладки на проходящие в настоящее время учения. Британские острова сообщают, что неподалеку от Ирландии находится группа российских кораблей, включающих фрегат адмирал Касатонов, ракетный крейсер маршал Устинов, большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков, корветы стойкие и сообразительные, а также суда снабжения. Неподалеку от островов наша эскадра будет выполнять учебные стрельбы и проводить прочие маневры. То есть, это вполне себе условная боевая задача в дальней морской зоне. К слову, не совсем понятно, почему надо было проводить учения в районе, где рыбачат ирландские рыбаки, у которых ипотеки и которым надо кормить семьи. Ирландия пока что не входит в блок НАТО, но, возможно, теперь Дублин задумается. Если уж кому и надо было досаждать. То, наверное великобритании но в минобороны рф конечно виднее вернемся к основному вопросу из пятерки российских боевых кораблей только фрегат адмирал косотонов относящийся к современному проекту 22 350 Имеет по-настоящему приличную систему ПВО морского базирования среднего радиуса действия. ЗРК редут с боезапасом на 32 ячейки для ЗУР средней дальности 9-96, дальность стрельбы 50 км, или зур большой дальности 9-96 2-1, дальность стрельбы 150 км. Также по 12 ячеек ЗРК редут. ЗУР 996, 996 или 910 есть на каждом из обоих российских корветов проекта 20 380 стойкий и сообразительный. К слову, по штату на один цель должно быть выпущено два зенитные ракеты. Вот и считайте сами. На ракетном крейсере «Маршал Устинов» имеется ЗРК С-300Ф ф с боекомплектом 64 ракеты в 8 пусковых установках револьверного типа под палубой, предназначенной для защиты от атак самолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения противника, летящих со скоростью до 2000 метров в секунду, на дальности до 75 километров и до 25 километров по высоте. Про БПК проекта 1155 вице-адмирал Кулаков вообще можно не упоминать, поскольку почти полное отсутствие системы ПВО было его визитной карточкой еще в советское время. Вот, собственно говоря, вся противовоздушная защита небольшой российской эскадры, которая забралась западнее британских островов попугать англичанку. И это все в радиусе действия береговой авиации Соединенного Королевства, а также авианосной ударной группы британских ВМС которая там неподалеку базируется в Портсмуте. Допустим неотразимые цирконы могут потопить королеву Елизавету, а что со всей остальной авиацией Великобритании делать будем в случае чего? Заметим, что мы пока что говорим только про англичан, а там, в северо-восточной Атлантике. Недавно был воссоздан и действует второй флот ВМС США. И туда мы лезем, не имея ни эффективной системы ПВО дальнего радиуса, ни самолета Друлою для раннего предупреждения о ракетной атаке, ни собственной палубной авиации для воздушного прикрытия. Анантюрненько. Тихий океан перенесемся на Тихий океан. А также в Охотское и Японское море, где должен провести учение наш КТОВ, напомним, что наиболее реальными противниками для ВМФ РФ там выступают японские силы морской самообороны, а также ВМС США. Цель учений следующая, отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для выполнения учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки. Наши тихоокеанцы будут отрабатывать поиск подводных лодок противника, артиллерийские стрельбы и уничтожение воздушных целей силами корабельных ПВО. В маневрах задействованы корветы гремящий совершенный громкий герой Российской Федерации Алдар Цидинжапов, а также малый ракетный корабль Смерч, малые противолодочные корабли Холмск, Устилимск, МПК-107, морские тральщики и обеспечения. О возможностях ПВО корветов мы уже вкратце сказали, у ЗРК-САМ стоящих на МК, они против современной авиации настолько скромные, что можно и не упоминать. И вот это все должно противостоять японской базовой и палубной авиации, противокорабельным ракетам морского и воздушного базирования. Это хорошо, если наша береговая авиация поспеет на выручку. Отдельно хотелось бы упомянуть о прошлогодних учениях КТФ в районе Гавайских островов, которые тогда наделали много шума своей дерзостью. В них приняли участие ракетный крейсер «Варяг», однотипный с маршалом Устиновым, фрегат «Маршал Шапошников», Бывший БПК проекта 1155, корветы герой Российской Федерации Алдар Цидинжапов. Совершенно громкий, неназванная подводная лодка ВМФ, два дальних противолодочных самолета Т-142 МС и устаревшие перехватчики миг 31 Если честно, то отправка такого соединения прямо под нос американцам, иначе как авантюрой нельзя назвать. С Гавайев были подняты сразу три истребителя пятого поколения f 22 и репта которые наблюдали за российскими маневрами совместно со эсминцами ура класса Арлиберг. Надо ли объяснять, чем в реальности закончилось бы столкновение? Соваться под нос к англичанам, японцам и американцам, не имея ни мощной системы ПВО-морского базирования, недостаточного количества современных боевых кораблей. Не своего палубного авиакрыла для разведки и воздушного прикрытия, это провокационная авантюра чистейшей воды, если называть вещи своими именами. Делаем выводы. Задачи для ВМФРФ в дальней морской и океанской зоне есть, а вот океанского флота у нас сейчас нет. И надо очень хорошо подумать, что именно Кремль требует от наших моряков и какой военно-морской флот с какими кораблями нам нужен. Всем спасибо за просмотр.